И всем привет, с вами как всегда Маша, я заболела коронавирусом, я уже болею четвертый день, у меня до сих пор не поднялась температура, у меня отекший нос, болит горло, точнее оно почти не болит, просто приступами, короче, кому нужны мои симптомы, если ты тоже болеешь и хочешь этим поделиться со мной? и другими подписчиками моего канала, то пиши в комментарии это, да. А так, не болейте, друзья, выздоравливайте те, кто болеет. Надо жить здесь и сейчас. Также вчера, когда я еще болела, я записала с парнем видео на 14 февраля. Прям от души, я знаю, то что такие обыкновенные видео не по конкретной теме никто не смотрит почти на моем канале. Но буду рада, если вы его посмотрите, и рада тем, кто уже его посмотрел. Тем более, у меня вчера состояние было еще похуже, но я все равно записала видео. Ссылочка будет на него в описании видео, которое вы сейчас смотрите. Давайте поговорим о жизни и как мешает этот чертов коронавирус. Вот, я закончила. 11 классов И сейчас мне надо Жить На данный момент У меня оплачена полностью Автошкола, ускоренная программа Я учусь Не обычные 3 месяца, а 2 И вот я заболела И что происходит Так как программа ускоренная Я должна была ходить чаще На все эти занятия Я их пропускаю а там все, знаете, так задумала, типа, вот оплачиваешь, и нам все равно, что с тобой происходит, ты вот должен отходить в этот период времени. Ты должен отходить. Да, вот так вот. Если там вождение можно как-то переносить, то, к примеру, теорию нельзя. Сдавать на права я буду в марте, если я сдам с первого раза, я вам обязательно скажу. Ну, кстати, меня не совсем так плохо получается, меня очень быстро выпустили в город, а как-то быстро уйдёшь площадку ездить. Ну, может это не быстро, но просто там есть у меня в группе еще люди, которые, ну прям, вообще, особенно, кто там, ну, в возрасте примерно 40 и старше, там, что-то, все очень медленно. Ну, не только у меня в группе, это я вообще просто знаю. Так что, если вы боитесь идти, учиться на права, мне сейчас 18 лет, то лучше идти например 18 не надо идти поздно не надо идти там 25 это потому что потом уже совсем у вас времени не будет лучше так молодости получить никто не обязывает вас сразу машину покупать ну а если вы просто боитесь да то смотрите на меня у меня получается а если вы считаете, что вам это не надо, то и не надо. Я не навязываю. Так, для тех, кто не знает, что у меня еще есть два коня в реальной жизни. Вот с чем я еще не могу нормально заниматься, когда у меня коронавирус помимо ютуба и автошколы. Ну там еще много дел в жизни, но вот основное, основное, чему это мешает. Потому что все деньги просто идут в никуда. Если вы не поняли по моему объяснению, почему деньги идут в никуда, то еще раз вкратце объясняю. Типа вы оплачиваете, да, эти вещи, а они прогорают. Ну с конями не совсем так, но знаете, типа вы оплачиваете постой, кони у вас стоят там жрут, да, все такое, вы покупаете им корма, чтобы они работали, все такое, а ты хлоп и выходишь из строя, ты не можешь их работать нормально, ты не можешь к ним нормально приезжать, особенно когда они находятся, как у меня, вообще за другим городом, за соседним городом, то есть это еще за городом. А, все таки в огромной части конюшни находятся за городом, коням не место в городе. Кто считает, что это не так, кто считает как хотите, но лошади должны гулять, кушать, травку. И жить счастливо, а не стоять в четырех стенах. И видеть какие-то эти э, каменные структуры. Говорю для тех, кто не знает, что я веду еще другие соцсети. И реальную жизнь я выкладываю в своем инстаграме. Ссылочки на все мои соцсети в описании видео. Всегда под любым видео. И в описании канала тоже. Если вам интересно, куда я пошла учиться после 11 класса, у меня в всего две четверки, Спасибо, кролик Остальные все пятерки, не волнуйтесь ни тройки ни на дво... и ни двойки Я не знаю, зачем я это сделала Я не знаю, зачем я сдала общество знания истории русской Вот просто по приколу Я даже не старалась учиться, я даже не старалась там что-то выполнять Это вот вышло случайно, вы понимаете то, что Мне говорят, девочка, ну так нельзя Ты посмотри у тебя же есть данные, ты можешь, ты можешь, ты просто такая ленивая. Черт возьми, ребят, кто вам так говорит, и у кого такая же ситуация, как у меня? Вы верьте лучше, что он говорит сердце, чем оно хочет заниматься, а не кому-то, кто скажет, вот, ты умная, ты должна быть вообще там, президентом каким-то. Ну, это я проувеличиваю, но вы понимаете, да, прикол? Нет, ребят, нужно становиться... Нужно становиться не тем, кем вас видят другие люди, а нужно становиться тем, кем вы видите себя. Вот что вам нравится, тем вы занимаетесь. Мне нравятся лошади, я хочу заниматься лошадьми. Если вам дети, особенно дети, говорят, что вы не заработаете деньги без высшего образования, знаете, с большей частью высших образований, вы будете получать намного меньше, чем если вы сделаете без образования бизнес. Если вам родители говорят такое-то, что для бизнеса нужно образование, то все, Просто у вас родители хотят, чтобы вы учились. Вот так вот. Вы должны как-то им доказать то, что у вас есть другой интерес, которым вы другим хотите заниматься. Или, например, вы хотите поступить на мед, да, вы хотите быть врачом, а у вас там отец такой злой, суровый, старой закалки говорит: нет, какой врач? Ты вообще-то девочка моя дорогая, будешь политиком? Ты что? Я вот твой папа, я чиновник. Да. И вот ты хочешь заниматься такой черной работой? Я не знаю, зачем я сейчас все это говорю. Я лучше сейчас эту тему закрою. Но вы поняли суть, да? Я просто хотела вас поддержать в том, чтобы вы занимались в будущем тем, чем вам нравится заниматься, а не тем, чтобы вам навязали и сказали: вот тебе лучше этим, потому что вот это и вот это и вот то, и потому что ты такая секая. А, а ты вообще еще и тупая. Вот. Тупых людей не бывает. Не общайтесь с теми, кто вас так занижает, реально. Общайтесь с теми, кто вам будет не указывать, как делать, а кто вас будет поддерживать в ваших интересах. Даже если родители вас не поддерживают. Ну, найдите друзей, найдите парня, найдите... Окружение это хорошее. Вы обязательно его найдете. Такого не бывает, чтобы людей не было таких... Еще раз повторюсь, то что если вы не идете учиться, вы идете работать. То есть если вы найдете работу, работа у вас будет хорошая, с нормальной зарплатой. Я думаю, то, что большинство родителей поддержат такое, скажут, вот, ладно, ты доказал то, что ты можешь прожить без высшего образования. Хорошо, вот. Вы, может, это не осознаете, но нереально волнуйтесь, как вы будете выживать, чтобы вы не остались на улице, но при этом э, не у всех родителей так много денег, чтобы вы просто так ничего там не делали. Они вас выгонят не потому, что так положено, ну, потому что так положено тоже могут выгнать в лет 18, но, скорее всего, вас могут выгнать из-за того, что вам скажут, «Милочка, моя дорогая, а я чего миллионер что ли? А типа как? А как я тебе помогу? И почему я что-то должна делать, а ты ничего не должна делать? Завтра у нас еще выходит валийский Япония. Я посмотрела уже официальный трейлер. Кто его не видел, то заходите просто на официальный YouTube канал ССО. Короче, я так посмотрела, почти. Ничего толком не поменялось с того, вот, как выпускали спойлер, Я, кстати, снимала спойлер первый раз в своей жизни. Ну, появилось время. Вот эту Леваду оставили. Странно, почему Альского подняли Леваду. И как будет Левада выглядеть у обновленного Лепициана. И вообще, когда будет обновленный Лепициан? Представьте, какой он будет кайфовый, наверное. Разработчики, пожалуйста, не сломайте его. И вот я смотрю трейлер. И понимаю, как же похожа анимация на старую модельку уэльского пони. Ну, валийского. Вы знаете, бывает совсем обновленная модель не похожа на старую. А бывает, ты так присматриваешься и думаешь, ё-моё, это же старая моделька, блин. <кười> <кười> завтра будем покупать новых уэльских пони. Они выходят завтра, 16 февраля, в среду.